Печатание денежных средств, программы количественного смягчения, которые проводили мировые центробанки Федрезер, Европейский Центробанк, Банк Японии, Банк Китая, они все в совокупности повлияли на то, что выросли, в том числе и фондовые рынки. Что-то же такое произошло, что-то произошло в 2018 году, что рынки начали заваливаться и оправдываться, начали истории по тому, что наступает рецессия, да, то есть рынки же они ушли в пикирование. Как вы считаете, что послужило причиной тому, что рынки начали пикировать в начале 2018 года? Первое, что происходило, началось непосредственно Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки. Начиная с 2016 года Федрезерв начал повышать процентные ставки. И с нуля процентов, по-моему, поднял 0,05, они подняли до 2,25-2,5. То есть началось удорожание денег. Федрезерв начал увеличивать стоимость денег и делал он это как раз таки в период начиная с шестнадцатого года. Но ну, а наиболее сильный удар, друзья, вот посмотрите, вот я вам показывал баланс Федрезерва, да, программа выкупа активов ну, в таком, в красявочном графике, а вот на самом деле первоисточник. Вот вы можете видеть, э, вот этот вот серый столбец, это рецессия.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 триллиона увеличивается на 2,8 триллиона, то есть вот 600 миллиардов предоставляют. Снова ожидание, что происходит с экономикой зависания. И, соответственно, третий этап программы количественного смягчения с 2,8 триллиона долларов, да, они, соответственно, печатают еще 1,6 триллиона долларов, да, то есть в общей сложности вот они напечатали, закончилось. И вот вам 2018 год.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 И в пикировании они в этом находились, на самом деле, опять же, если посмотреть, находились до 2019 года, до конца 2019 года. Потому что Федрезерв, он неизбежно да, снижал э, активы на балансе до, сентя... до августа 2019 года. Понятно, взаимосвязь. Я вот более близко показал. Вот он, 2018 год, вот январь 2018 года, и вот они сокращают активы на балансе. И сокращали его, соответственно, вот, до августа 2019. И сократили активы на балансе с 4,5 триллионов долларов до, 378, ой, до 3 триллионов 780 миллиардов долларов. Произошло сокращение активов на балансе. Забрали ликвидность, привели к удорожанию денег, и рынки сразу же начали у нас сыпаться. Весь рост рынка ценных бумаг, который мы видели, который мы непосредственно наблюдали, он был обусловлен тем, что мировые центральные банки предоставляли ликвидность, снизив процентную ставку и занимаясь программами количественного смягчения, да, то есть программами QE. И сейчас вот я хочу дальше показать вам, как определенные вещи, то есть вы вообще можете больше в принципе ни зачем не следить, смотрите за, за теми ремарками, за теми выступлениями, которые мы наблюдаем. Чтобы вы понимали, красным, соответственно, у нас указывается ситуация, когда у нас ликвидность в финансовой системе сокращается, зеленым у нас указывается, когда ликвидность появляется, и то есть мы видим, что Федеральная резервная система США за сентябрь, октябрь и половину ноября. Ну, то есть, опять напечатало столько денег, да, ликвидности по сути, ну, 300 миллиардов долларов, да, было предоставлено в короткий промежуток времени. При прочих равных условиях до этого потребовалось полгода, чтобы такую ликвидность изъять, и буквально за три месяца эту ликвидность предоставили.